Один парень отдыхал в Испании, влюбился в девчонку местно. В скором времени она забеременела от него. Он, «Ой, мне уезжать в себе на родину пора, а ты, ребеночка-то, рожай! Я со своей женой-то разведусь и приеду к тебе. Слушай, ну а как я тебе об этом сообщу? Ну как-как? В телеграме напиши слово «спагетти», а я пойму». Через девять месяцев приходит телеграмма. Жена мужу звонит на работу и говорит, дорогой, тут тебе телеграмма пришла, спагетти. Муж прибегает домой, читает телеграмму и падает в обморок, а там написано "Спагети, спагетти, спагети и спагети. две с сосиской, две без.